Остров Луитла Дуймун, входящий в состав Фарерского архипелага, никогда не был населен людьми. Он слишком скуден на ресурсы. Растительность острова, самая бедная на Фарерских островах, насчитывает всего 8 видов растений. Его площадь составляет всего 800 квадратных метров. Склоны 414-метрового холма круто спускаются к холодным волнам и не очень-то подходят для строительства. Это самый маленький и единственный необитаемый остров из 18 основных фарерских островов. луитла был известен скандинавам уже в средневековье. Вплоть до 1852 года он принадлежал датской короне, а затем был продан жителям соседнего острова Сувурой. Результатом стало полное истребление единственного вида млекопитающих, когда-то обитавших на острове – диких овец. Те овцы, которые пасутся на склонах Луитла-Дуймуна, в наши дни домашние. Фермеры привозят их в теплый сезон, а осенью забирают обратно. В 1918 году неприступный Луитла-Дуймун стал приютом для шестерых моряков, чей корабль «Каспер» потерпел крушение у самых берегов острова команде удалось поймать пару овец и птицу и продержаться в хижине на острове 17 дней, пока жители Сувуроя не пришли к ним на помощь. Поскольку на луит нет сотовой связи, электричества и интернета, сюда иногда приезжают люди, желающие тишины и умиротворения. Остальные туристы делают красочные снимки с воды или побережья, расположенных неподалеку у островов.